Ваши ученые занимаются прожитерством до такой степени, что не согласны с тем, что наукой можно называть только то, что не содержит преднамеренных искажений. Такая ситуация, что и, и коммунисты, значит, и э, ЛДПР, и различного рода там э, всякие либералы. Они все вышли из одной кухни. Они все себя представляют наследников Коммунистической партии Советского Союза. Так, продолжим. Ваши ученые занимаются прожектерством до такой степени, что не согласны с тем, что наукой можно называть только то, что не содержит преднамеренных искажений. Им, конечно, виднее, но почему-то за... Подтасовку научных результатов в других странах лишают степеней и исключают все публикации таких авторов из научных изданий, даже сделанные ранее.